Сегодня у нас очередной ролик Сегодня, ребята, мы решили набрать сока Березового немного Полезно, ребят. Сейчас мы вот зашли в лес Еще не вошли, еще не вошли. Ищем березу ну, вот, В принципе, вот та береза здоровая Нам подойдет Оп, сейчас надо, главное, пробраться Через свете Бурьяны Воды еще много В лесу а, Кто-то уже поставил, что -то? Или это старый не знаю. Это старый старый но висит, да. Кто-то кто пытался ставить, да. На ну, смотри, эта веревочка есть. но ну, нам не надо веревочку, мы ее просто поставим. Все. Или вот на эту большую лучше. Давай на эту большую. Вот. А вот смотри, какая молодая толстая. Вот. Ну, Ой, ага. с той стороны смотри. Обалдеть. Смотри, можно прямо отсюда взять елочку, посадить. Тебе даст лесник елочку. Нужно камеру снимать. Вот ту ребята мы возьмем, короче, там поставим, попробуем. Она такая Ты более. Знаешь, сколько дров? дров вообще в лесу. Собирай, не хочу, называется. Ну, Проберешься через эти дебри Блин, а сегодня ветер росла, а Ну было. да Блин, сегодня еще ветер сильный Ой-ой-ой Ну вот она Вот это хочу Ну и как? Как пробраться, только. А может, вот я то если я продал, вот так продешь, ты продешь, это я не знаю. Ой-ой-ой, я буду, надо худеть. Смотри, орешник. А, -а, -а. а где он? Вот, вот значит. Ну а -а -а. что, либо эту, либо вот в этой, либо вот той не давай вот в это попробуем не она сухая видишь вот ну, кто ее, значит Идет в этой, И лед в этой. Угу. то ли кто-то собирал уже вот этот сок Пытались. непонятно с того года походу собирали так ничего ну, что на держи камеру а ну вот видите вот так вот ребята нельзя собирать сок. Вот они делали, видно, что топором и собирали сок. Надо вот эту всегда заделывать. Как она? дегтем, да? Специально. Ну, как он называется-то? Заделывает. Напоминаю. Я тоже забыл, короче. Ну, потом, <смех> <смех> позже покажем его. Так, ну что, попробуем поставить. А вы не переключайтесь. Взял я, ребята, взял, ребята, повер. Сейчас мы попробуем. Попробуем, ребята, если тут стопки нет. Так, ребят, мы сделали мы дырочку и теперь вставляем шланчик. Ветер сильный, да? Теперь ждем. Ребят, пока муж тут старается что-то сделать, Вы посмотрите, сколько у меня сейчас накапает, чем из его. М -м -м -м. вкусное а ты перебьешься М -м -м. ребят, представляете, там был сок муж решил проверить этот долбанный шланг так я теперь вся в березовом соку <с <Lac5> <с я думал, он думал, что он какой-то другого цвета блин, а я здесь сижу мокрая так, ребята, пришлось шланг отстричь, больно длинный был Слава Богу, ключили, ли у Лена Аркадьевны оказались. Ключами отрезали. Тут уже столько накапало, тут шланги. М -м -м. Надежно. Ага. Вон оно уже начало. Вон вот, оно внутри. Пошло. Вон оно. Так, она а наверное, поровнее, да, Не надо, Не надо, не надо, не надо. Оно хорошо под наклоном. Вон Нет, шкаф. когда полное, оно упадет. Надо же его поставить. Когда полное это будет. Будет. Ну вон у тебя тумбочка. Ну что, ребятушки, поставили мы сок. Потихонечку, потихонечку процесс у нас идет. Ну а завтра посмотрим, сколько набежало. Проверим с вами, ребята. Будем пробовать дегустировать. Так, а сегодня у нас еще надо в этом видео, короче, посадить нам Серега дал. Куст этой, как его называется? Куст и ежевики Сегодня посадим ежевики куст, ребята А вы не переключайтесь Серега, кстати, тебе если смотришь это видео Спасибо большое от нас Вот А мы сейчас будем посадим его Еще он малину обещал нам привезти Так ну, что, Серега, не забывай спасибо сереге за кустик сейчас мы его посадим вот. так сейчас немножко добавим да ребята ежевика не знаю как слышно там ветер на осень. надеюсь она приживется да, еще сыроватый конечно взял с курятника еще с зимы осталось перегнила сена с куриным пометом И добавим сюда сверху как раз потом начнет делать а самому удобрение живика ребята, посажена. Спасибо Сереге. Еще раз. Вот, земле я Тут и ребята из этих подписчиков спрашивал, про утку бегунок, когда она садится. Не знаю, у нас на второй год у нас села на яйцо. Сама. Но это уже другие утки. А та утку собака задрала, ребят. А в этом году пока ничего, никто не садится. Так что фиг знает, когда эта утка, бегунок, начинает садиться. И возможно, что они не все садятся. Так, ну что, ладненько, ребята, завтра идем в лес, смотрим, сколько у нас сока набралось. Вот, видео особо снимать нечего пока. Дела, дела, дела, дела. Сейчас дела идут прям через ним через дом. Даже некогда и в YouTube заходить. Если честно. Вот. Ну а завтра сходим, проверим с вами сок и покажу вам, что получилось. А вы не переключайтесь. Так, ребятки, у нас второй день, ребята. Второй день. Че? Вообще мало, да? почему же я знаю. так ребятушки ну что, второй день и вообще у нас очень мало все налилось сами смотрите то ли березы мы неправильно выбрали ну и там видно что крона вон еле-еле короче сейчас мы короче что делаем сейчас же нас ездит опять за шуруповертом и там сейчас ну, в другой короче береен сделаем и поставим и посмотрим что еще за будет Короче, все в этом видео вы увидите. Ребятки переставили на другое дерево. Тут вроде пошло пошипче, Повыше задрал. Ну и макушка уже такая, более-менее. Вот завтра еще раз посмотрим, что будет. Накапает или нет. Но сегодня вечером уже смысла нет ехать. Завтра скорее всего. Сейчас уже вечер. И утром. утром. Во сколько нам... мы поедем? Семь. Тогда завтра вечером. После обеда. Посмотрим, что что там получилось у нас. Но вы не переключайся. Ну, у тебя сейчас эта дырочка еще в этом ты сделал в пробке, чтобы давление не да. было. Я сейчас Я еще сделал. дырочку тут сделал гвоздем, потому что возможно, что, блин, э, давление было. И соку некуда было деваться. Сейчас вот так вот сделал. Ну все, Теперь до завтра. Так, ну что, ребятки, второй день. Второй день, ребятки, у нас более удачный. Смотрите, целая. Ребята, баклашечка Пятилитровая В тот раз почему не набралась Потому что дырочку вот, вторую не сделал Вот Сейчас снимаем И ставим еще разок Вот такой сок А то мы сейчас приедем и будем дегустировать ребята. вы не переключайтесь Короче, вообще полная прям битком. Так, ну что, ребятушки Сейчас проведем дегустацию Самый главный дегустатор у нас сидит да? mm -hmm. Белочки, спасибо скажешь? Да yeah. Спасибо Блин, я не знаю, как наливать сейчас, целая он прямо налилась. Может, на драковины? Сейчас я тебе на драковины налью. А ты пока, белочки расскажи что-нибудь. Ну что, ребятушки, за ваше здоровье, ребята, с березовым соком. Ставьте в лес, сходите, с Давай. А ты, белочки, привет передал? Спасибо, скажи, Белочка. Спасибо. Белочки. Спасибо. Ну а, все, давай. Ох, вкусно, да? Да. Ну все, ребят, такой был небольшой ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Пока-пока. Скажите. Пока. Пока. Скажи пока